Друзья мои, всем привет! Вы опять на моем канале Елена Ермакова. У меня есть такой плейлист, называется «Наше здоровье в наших руках». И я так поняла, что действительно, кроме наш самих, нас самих, своему здоровью никто не поможет. Только мы должны слушать свой организм и помогать ему работать дальше. Я хочу вам показать, то ну, я вам не один раз рассказывала, что у меня мигрени, как я с ними борюсь, и плюс ко всему уже мне за 50, понятно, что организм начинает работать не так, некоторые говорят, что это он засыпает, вот, ну, так как мы его в молодости, в молодости заставляли работать, точно так же мы ему помогаем и сейчас. У меня есть такой вот боди тренажер да я мало того что я вам рассказывала что все-таки стараюсь заниматься зарядкой стараюсь вести активный образ жизни но все-таки организму надо помогать то что я заметила вот когда мы пьем таблетки не хватает например магния пьем таблетки но когда мы заставляем организм работать либо ему помогаем это прежде всего кровообращение кровообращение это массаж это наши физические нагрузки в данном случае я вот у меня есть такой еще советских времен и когда я делаю массаж им я включаю на небольшую вибрацию вот чуть-чуть включила и дальше я начинаю я начинаю массажировать с участка вот этого лба либо, как говорят, третий глаз одно, что я заметила вот эти вот вибрации и вот такая вот процедура честно говоря, у меня улучшилось зрение несмотря на то, что я вам рассказывала зарядки какие надо делать для глаз для того, чтобы уйти от очков у меня есть такое, такое видео называется Очки пора снимать. Я действительно поверила тем людям, которые эту зарядку предложили для глаз. И она действительно работает. Одно единственное, с собой надо заниматься каждый день и каждую минуту. И тогда все это будет эффективно. В данном случае, вот когда я делаю вот эти упражнения, Получается здесь вибрация, и вместе с тем идет и нагрев чуть-чуть. Стимулируются все мышцы. И здесь я тоже заметила, вот здесь у нас есть мышцы, здесь есть мышцы глаз. И я заметила, что э, зрение у меня тоже улучшается. Это первое. Второе, я не так страдаю сейчас от э, вот этих перепад температуры. Э, свою таблетку я ношу с собой на всякий случай, вдруг мигрень начнется. Но, но э, слава богу, я ее только ношу, только ношу на всякий случай. Ну и стараюсь помогать организму всеми способами, чтобы все-таки уйти. Э, как я вам и говорила, что э, массаж один из эффективных методов заставить организм работать. В данном случае я массажирую вот эти участки. Ну и плюс ко всему, конечно, что немало важно то, что я увидела уменьшение, уменьшение морщин. Тоже увидела. Затем я пускаю вот эти вот и массажирую вот эту область вот таким образом я вам пока я конечно конечно я его использую и для плечевого сустава потом и для рук и и ноги само собой э, с детства все время мы э, с детства мы по, сказать так по украински порымаемся целлюлитом и лишним весом вот. А это плюс ко всему еще и стимулирует организм, улучшает кровообращение. И вижу, вижу эффект, друзья мои. Поэтому здоровья всем вам. Пишите мне, кто какие методы себе изобрел и насколько они эффективны. Я рассказываю о себе. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. До новых встреч в эфире.